У босинджи очень интересная история, ведь фактически это одомашненная дикая собака. Порода очень свободолюбивая, умеет принимать самостоятельные решения и обладает незаурядным интеллектом. Взять под контроль их охотничий инстинкт невозможно. Одно из многочисленных названий бассенджи кустарниковая собака. Не задумываясь, начинает преследовать все, что движется. Лучшим средством контроля будет длинный крепкий поводок. Среди характерных внешних признаков – морщинистый лоб, особенно когда собака чем-то заинтересована или возбуждена, и туго закрученный хвост. Размер для обоих полов животных 40-43 см, вес от 9 до 12 кг, живут собачки 13-16 лет. Болоньез – порода с многовековой историей. Отличительной чертой внешнего вида собак является ослепительно-белый цвет шерсти. Стандарт породы допускает наличие желтоватого оттенка на ушах, но особи чистого белого окраса ценятся выше. Порода выведена исключительно как компаньон. Собаки настолько ориентированы на человека, что оказываясь в одиночестве, очень страдают, могут впасть в депрессию. Не требующие активных игр и длительных прогулок, обожающие сидеть на руках или у ног хозяина. Болоньезы дружелюбны к детям, никогда не огрызнутся и не укусят. Баллонок удобно брать с собой в путешествие. Они охотно проводят время в специальных сумках, с любопытством выглядывая оттуда. Итальянская баллонка – исключительно домашняя собака. Она хорошо себя чувствует в обычной городской квартире, его несложно приучить ходить в туалет на лоток. Размеры баллонок небольшие. Рост в холке кабелей составляет 28-30 см, усук 25 см вес не превышает 4 кг. Карликовый шарпей или мини пей – Разновидность породы шарпей, известная карликовым ростом. Многих они покорили умиляющей внешностью, преданным характером и удобством для содержания в городской квартире. Однако это необычная собака, не самостоятельная порода, это отклонение от стандарта. Карликовый шарпей имеет статус племенного брака, он не пригоден для разведения. Однако заводчики идут против установленных правил и занимаются разведением минипеев, так как они пользуются популярностью. По сравнению со стандартными шарпеями, маленькие обладают рядом преимуществ, не линяют, не пахнут собакой, компактные размеры делают их более подходящими для содержания в городской квартире, более чистоплотные и понятливы. Минипеи не превышают 43 см в холке. Минимальный рост – 28 сантиметров, средний – 35 сантиметров. Весят они не более 25 килограммов. У минипея средняя продолжительность жизни составляет 10-12 лет. У собак с хорошей наследственностью – это 14 лет. При склонности к заболеваниям – 9 лет. Ланкаширский хиллер – миниатюрная пастушья собака и замечательный компаньон. В графстве Ланкастер на протяжении нескольких сотен лет подобные собаки использовались для работы на ферме. Ланкаширские хиллеры – энергичные, дружелюбные, крепкие пастушьи собаки, которые объединяют в себе качество овчарки и терьера. К незнакомым людям относятся настороженно, при более близком знакомстве дружелюбно. Кроме того, нужно с осторожностью знакомить собаку с мелкими животными. Есть вероятность, что они разбудят инстинкт добытчика и тягу к преследованию. Высота в холке составляет 25-30 см. Вес от 2,5 до 5,5 кг живут собачки 12-15 лет. Компактный мини-бультерьер очень похож на стандартного бультерьера. Однако он обладает меньшими размерами и своеобразным характером. Это прекрасный домашний питомец у которого, несмотря на миниатюрный рост, есть чувство собственного достоинства. Он подходит для содержания в малогабаритных квартирах, но любит прогулки на свежем воздухе. Характеристика породы Бультерьер говорит о том, что у собак веселый нрав. Эту черту характера они унаследовали от своих прародителей – далматинцев. Но стандарт тут же подчеркивает, что мини-були требуют строгой, последовательной дрессировки поскольку у бультерьеров есть и другие гены бойцовских пород. Представители этой породы очень преданы своим хозяевам. Характер питомца ласковый, он привязывается к членам семьи, однако чрезвычайно упрям и своенравен, стремится к лидерству. Рост самок 23-29 см, самцов 28-35 см, вес сук от 6 до 8 кг, кобелей от 7 до 9 кг, живут собачки 11-15 лет. Норвич-терьер – очаровательная в мире собак. Этот бойкий и любопытный малыш станет главным источником положительных эмоций в вашей семье, ведь на него без улыбки не глянешь. Норвич-терьеры радуют владельцев кротким нравом и удивительным обаянием, поэтому очень популярны в Европе и США. Эти малыши обожают компанию а в кругу семьи и вовсе крайне общительны. Ни один человек не уйдет от внимания и любви. Несмотря на отменное чутье, из норвич-терьеров редко получаются отличные охранники. Бдительность животного можно усыпить любимым лакомством или игрушкой. Идеальный хозяин для норвич-терьера, в меру строгий и ответственный человек, который станет безоговорочным лидером для своего питомца. Как и все охотничьи породы, эти терьеры нуждаются в длительных прогулках, во время которых нужно давать физические нагрузки. Размер таких собачек от 24-26 см, масса тела от 5 до 5,5 кг, продолжительность жизни составляет 12-14 лет.